алейкум. Сегодня мы с вами будем проходить новую букву, буква ЗАЛЬ, арабская буква ЗАЛЬ, а также узнаем несколько новых слов и узнаем, как эта буква ЗАЛЬ пишется в начале, в середине и в конце слова. Баракаллаху фикум. «Альхамду лилляхи, робил аламин, вассалату вассаламу, аля ашрафил анбияи, вальмурсалин, аля набийина Мухаммад, саллаллаху алейхи, аля алихи, асхабихи, аджмаин». Вот эта буква «Заль». Она как предыдущая буква «Даль», только у нее наверху появляется точка. У нее наверху появляется точечка, и она буква «Межзубная». Мы уже одну межзубную проходили, это «Са». Вот теперь «заль». Тоже между зубов ставим кончик языка и нужно сказать «заль». Но у нас получается «заль». «Заль». «За». Да, «За». Да, «За». Да, «Зу». Понятно, да? Значит, это буква «заль». Отсюда происходит слово «загаб». «Загабун». «Золото». «Загабун». «Золото». ЗАГАБ. ЗАГАБ. ЗОЛОТ. Итак, буква ЗАЛЬ пишется также над строчкой, как буква ДАЛЬ, только у нее наверху точечка, точечка появляется. Итак, сначала мы пишем вот эту вот загогулинку, скобочку, и потом сверху еще ставим точечку. ЗАГАБ. Значит, ЗАЛЬ с фатхой мы читаем как ЗА. За. За. Буква заль с фатхой будем читать как the". Захабун", Захабун", за. За габун, За «загабун». За, за габун. Далее. Заль с кясрой Ви. Ви. Ви. Буква заль с кясрой. «Зи» читается как «зи». «Зи», например, «зи-бун», «волк». «Зи-бун», «волк». Так, есть. «Заль» с домой мы читаем «зу». «Зу», «зу», «Заль» с домой «зу», «зу», «зу». И «заль» с «сукуном», «з». З, з, з. Заль с сукуном будет з, Итак, заль с фатхой напишем за фатха за га, б, ба, вы уже знаете. Букву ба. И заль мы прошли уже. За Здесь написан за золото. За золото. Загабун. Или загабб. Значит, загаб это золото. Новое слово для вас. Новое слово. Золото. Загаб. Заль с домой. Зу. Зу. Зу. зу, зу. Давайте какое-нибудь слово. Например, грехи. Грехи. Заль с домой. Зу. Далее на. Нун с домой. Потом вау. Потом б. Зунуб. Зунуб. Зунуб. Зунуб. Две буквы вы еще не знаете. Мы еще не проходили. Но ба вы уже знаете. Зунуб. Это грехи. Грехи человека. Зунуб. Много грехов. Зу. Зунуб. Понятно, да? Зунуб. Значит, «загаб» – это золото, «зунуб» – грехи, «заль» – с кясрой, «заль» – с кясрой, «зикр», «Зи». «зикр», «зикр» – это «зикры», а «згары», которые мы делаем, «зикр» – поминание Всевышнего Аллаха, «зикрун», «зикр». Так, это вы тоже уже… Знаете, как пишется буква ЗАЛЬ с кясрой и как ее читать теперь. Вы знаете. Так, посмотрим дальше. ЗАЛЬ с кясрой ви, ЗАЛЬ с фатхой ЗА. ЗАЛЬ с доммой ЗУ. ЗАЛЬ с сукуном З. «з» ЗА, ви, ЗУ, з как же пишется «даль»? Она то же самое. То же самое, как буква «даль». Если к ней присоединяется справа или слева, протягивают ей руки, она присоединяется только вправо. Вправо она присоединяется. А влево нет. Она не выпрямляет свой хвостик, не хочет присоединяться влево. Значит, влево она не дает соединений. Вправо она соединяется. Все, дружит. Пожалуйста, дружба есть. Но влево она не присоединяется. Получается, «заль» пишется вот так. В серединке слова или в конце слова «заль» пишется вот так. У нее соединения нету, значит убираем соединение, которое после нее. После нее нету соединения. Придет буква, если, если в середине слова будет «заль», то придет буква уже будет писаться как в начале слова. Далее. даль значит вот так. Это самостоятельная буква. Или в начале слова она может быть так. И даль. Вот так это в серединке слова или в конце слова. Значит, самостоятельно Или в начале слова. Заль пишется так. В, нач... э, в серединке слова. «Заль» пишется вот так, и в конце «Заль» пишется вот так. Одинаково. В серединке и в конце «Заль» пишется одинаково. И в начале, как самостоятельное, «Заль» тоже пишется одинаково. Барак Аллаху фейкум. Ваджазакум Аллаху хайран хайрал-джаза. Субханак Аллахума бихамдик. Ашхаду Аллаху илляху илля Анта. Астагфирука. атубу илейка.